Страшно даже. Ой, один уж верится. Бревна плывут. Вспомнилось стихотворение про дядю Стеху. Да, высокая нынче вода, говорят, будет наш город постоянно под угрозой наводнения. I'm going to get it. Come here. Oh, yes. <laughs> you can point them. Please <laughs> go. I'm just going to get them off the ground. Let's <laughs> go. Let's <laughs> go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Пойдем. Посмотрите, как кресты на нашем храме горят, как свечки видно. На... Кто на акулу? Акула? О, точно. Вот это похоже на акулу. Бревно. Осторожно, не поднимайся, Папа, ты чё, Свас? Так и так ведь видно. Так какого? Да, сейчас мы его проводим. Жаль, что не приближается у меня камера. Идем к еще на повороте. Снимем немножко. Нравится мой телефон? Нравится твой телефон? Это телефон. Мы идем Давай под мостом. Под мостом. Бывают наземные переходы, бывают подземные, а бывают еще переходы подмостные. А, где вода? А вот, а, провода. Здесь была мерка такая, сколько метров поднялась вода. А что-то я этой мерки теперь не вижу не вижу, сколько метров. Мам, пойдемте. Пойдемте. Я давно не видела ледоход. Вот акула и там уже уплыла. Но, уплыла. Акула. акула. А вот смотри, вот она всю На. на На на Но... мы идем над звездом на тренировку пешком ну и скоро будем на самом деле Куда, Максим? Максим! Я не стою? Следи ко мне быстро.